Давайте начнем с представления. Меня зовут Якушин Юрий, и со мной мой коллега Артур Дусов. И сегодня мы с вами будем так скажем, рассказывать и общаться насчет новой версии YMS 2.4, которая уже вышла и доступна, и про другие новинки решений Ялинк ВКС. Собственно, давайте перейдем непосредственно к содержанию. Это новые функции YMS, о них кратко расскажем и пробежимся. О новых функциях терминалов и аксессуаров Ялинка. E Ввиду появления новых функций, которые поддерживают YMS 2.4, изменились требования к аппаратным ресурсам, к железному серверу. О них мы тоже более конкретно поговорим. И более конкретно поговорим о лицензировании, так как лицензий все становится больше, и чтобы в них не запутаться, производитель сделал специальную табличку, которую в конце мы покажем. Она вам и нам будет очень сильно помогать в дальнейшем. По поводу продуктовой карты изменений нету, Просто хотим напомнить вам о том, что у нас есть... Терминалы для больших переговорных комнат. Продолжаем. У нас есть терминалы VC800 для больших переговорных комнат, 500 для средних и малых переговорных комнат, VC200 для хаддл и малых переговорных комнат, интеграционных решений и большое количество аксессуаров с нового года они не изменились новых не появилось вот и про все остальное осталось без изменений давайте перейдем непосредственно к новым функциям из новых функций стоит отметить поддержку шлюза для интеграции и работы с Microsoft Teams появился шлюз RTSP RT way то есть это для того, чтобы можно было потоковые камеры подключать к конференции. Вот. Ну, и там есть еще определенные функции, например, распознавание лиц, о которых будет отдельный слайд, но шлюз Teams и RTSP, Keyway, они требуют отдельной лицензии, то есть лицензируется, хоть это все работает под одним программным обеспечением, это не отдельное решение, но они требуют отдельной лицензии. Вот. по поводу работы Яндекс e Метрик сервера с сервисами Teams, они разделены на два порта, так скажем, это Teams и YMS порт, то есть где какие порты занимаются, на какой стороне. Во-первых, у нас получается совершать звонки в одну сторону и в вторую сторону, то есть пользователи Teams смогут звонить абонентам YMS, ну вызов точка, точка, так называемый, и присоединяться в комнаты VMR. И терминал VKS может совершать вызов точка -точка, и присоединяться к Teams конференции. При этом пользователи Teams, которые будут звонить, они всегда занимают войны спорты. Кроме вызова точка -точка. Более подробно о схеме звонков, сам процесс вызова непосредственно. То есть поговорим о вызове точка -точка. Пользователи УМСа могут звонить пользователю Teams по ссылке. Пример ссылки будет, в виде ссылки вы будете вставлять ее просто или прописывать там, например, в приложении VC desktop и нажимать кнопку вызов, и через YMS этот вызов будет обрабатываться. Также пользователи YMS могут присоединяться к конференции, собранной на Teams. Точно так же пользователь YMS должен набирать ID конференции и будет совершать вызов в сторону Teams. Также незарегистрированный пользователь на ВМС может при помощи функционала и сервиса IP колы совершить вызов в сторону Тимса. То есть он набирает вот такую вот ссылку, то есть ID конференция, собака и адрес Вмс, и сервер Вмс будет его транслировать и обрабатывать его вызов в сторону Тимса. Хочу отметить, что для того чтобы пользователь Teams присоединился к конференции на Вмс, то есть модератор конференции должен вызвать этого абонента из Teams. То есть из панели модерирования администратор, либо модератор конференции вызывает абонента Teams. В обратную сторону, к сожалению, пользователь Teams сам самостоятельно не может присоединиться к. Конференции. Есть вот такое вот ограничение. Еще из новых функций, даже это как подмодуль, можно сказать, для а это функционал распознавания лиц. Есть у нас инструкция по тому, как э, включить данный сервис на E-Link Meeting сервере и как им пользоваться. Э, пока ее на нашем сайте нет, ее можно получить по запросу. То есть эта функция позволяет во время конференции, именно во время конференции в режиме э, виртуальной комнаты, то есть, вот, допустим, мы с, мы с Андреем, э, Андреем Артуром, Сидим в комнате, и будет появляться такой квадрат вокруг моего лица, и появится подпись о том, что это сидит Юрий Якушин и его должность. Решается это путем загрузки фотографий на сервис YMS, и включается данная функция в самой непосредственной комнате во время... То есть квадратер ее включает. плюс RTSP, предназначен для того, чтобы получать потоки от камер видеонаблюдения. Передавать он не может сам потоки по RTSP, он их только принимает. Поддерживает протоколы видео 264, также может принимать аудио, все это показано на слайде. И максимальное качество видео – это Full HD 30 кадров. Здесь достаточно сложное лицензирование, потому что занимается лицензией как самого шлюза RTSP, также еще занимается лицензией YMS. Более подробно об этом будет показано в табличке. Вот схема примерное соединение, то есть создается комната, в которую подключаются аппаратные и программные терминалы, и если необходимо, допустим, в рамках конференции посмотреть, что там происходит на камере, в нибудь видеонаблюдении, то можно эту камеру будет подключить и посмотреть, что там происходит. Аппаратные требования. Нет, камера подключается не по, не по IP. Павел задает вопрос, камера подключается по IP. Нет, она должна подключаться не по IP, но данную схему мы еще у себя не успели протестировать. У нас есть камеры MailSite, которые работают по SIP, и мы их успешно по протоколу SIP присоединяли к конференции. А непосредственно по RTSP мы... К сожалению, пока еще не успели это у себя протестировать. Вы можете нам написать запрос на почту, свои контакты я оставлю после, скажем, после вебинара в комментариях. Вы можете написать запросы, и когда мы получим уже успешный результат тестирования, тогда, соответственно, смогу более подробно это прокомментировать увеличилось требование к объему памяти, выделяемого на аппаратном сервере для работы в вмс. И раньше это было, рекомендовали 300 гигабайт, сейчас уже стало 500, скажем, требований. Здесь представлен пример при работе в вмс в режиме кластера, то есть когда вмс разворачивается на нескольких аппаратных серверах, чтобы размазывать мощность на них. То есть если мы разворачиваем VMS всего на одном сервере, то мы должны выделить не менее 500 гигабайт памяти. Это не оперативная память, не память RAM, а просто память, необходимая для работы. Есть еще такие функции, которые не очень глобальные, но их стоит отметить. VMS научился работать как NTP-сервер. То есть э, терминалы Ялин, которые регистрируются на YMS, теперь могут от Ялинг-митинг-сервера получать настройки времени. То есть YMS может для них выступать как NTP-сервер. То есть не нужно ему настраивать какой-то свой внутренний либо какие-то внешние указывать. Сам YMS теперь справляется с этой работой. А, Ялин заявляет, что появилась возможность... YMS -у работать с двумя одновременно серверами LDAP. Расширили они функционал статистики, то есть по результатам конференции. Теперь еще YMS фиксирует о том, что абонент отключился от конференции. И по какой причине? Теперь Более подробно можно проанализировать ход конференции, который уже случился. IVR это голосовое приветствие. Теперь можно еще больше кастомизировать. Для всех событий теперь можно указывать маршруты действий, куда направлять. И также YMS у нас сейчас работает в следующем режиме. Если мы берем за основу раскладку 1 плюс N, это когда одно изображение главного участника спикера оно большое, и вокруг него много маленьких других участников. Вот. Сейчас у YMS логика такая, что вот эти вот маленькие участники, для них не требуется передача изображения в формате Full HD. Так как они маленькие, там не увидишь качество разницу между 540, HD, Full HD. И чтобы экономить полосу пропускания и нагрузку на сервер, YMS режет качество этих участников. То есть принимают они Full HD, а передают меньшее э, качество своей картинки. Обычно это 540. Если они становятся активными участниками, то есть переходят на большое изображение, то уже VMS автоматически поднимает их качество до того, что указано. Там Full HD, 4K или HD. То есть сейчас эту функцию можно отключить. Сказать, что даже если... У нас участники маленькие, то пускай они посылают свое изображение в формате Full HD. Хотим напомнить о том, что у нас YMS может работать в режиме обучения. То есть у нас есть активные участники, это те, которые передают свое видео и голос. И также есть пассивные участники. Это называемые слушатели, они только принимают видео и голос, но передавать его не могут. Для ВМС не важно, кто из этих участников каким устройством пользуется. Активным участником может быть аппаратный терминал, программный клиент, веб-РТС. Также и пассивными участниками могут быть все перечисленные мной устройства. То есть для ВМС это не принципиально. И роли участников можно менять во время конференции. По поводу развития. Сейчас мы находимся в IMS 2.4. Также из того, что мы не анонсировали, не анонсировали а не рассказали. В IMS теперь на приложении VCD можно регистрироваться по учетке АД. Это если у вас сделана интеграция в IMS с Active Directory. И также улучшенная работа с Collaboration. Collaboration — это совместная работа при наличии степи 20 либо при наличии... WP20 уже при помощи WP20 тоже на экране своего ноутбука можно рисовать или выделять определенные области. Но функционал Corberei на оконечном устройстве работает только при наличии YMS и включении там этого сервиса. И также в будущем, в следующем, так скажем, обозримом будущем, у нас появится так называемый версия YMS 2.4 сервис PAC. В ней будет добавлено ограничение по использованию аудио-видео кодеков, то есть мы теперь можем сказать, что ВМС у нас работал только по такому аудио кодеку, либо по такому видео кодеку. Как-то сделать ограничение, если раньше это все автоматически и ограничить нельзя, и ограничить нельзя никак было, то сейчас можно сделать глобальные настройки. К сожалению, конкретному абоненту нельзя указать, что он только будет работать там по 264 шестьдесят либо по двести шестьдесят третьему. Сейчас можно сделать только глобальные настройки. Но надеюсь, в будущем все-таки добавят этот функционал. Можно сохранять скриншоты конференций, появились возможность ввода дтмф на включение тех или иных функций, например, на включение записи конференции. То есть терминалы можно набрать команду через Дтмф и включить запись, чтобы не просить там модератора конференции, например. <св frick> ну вот. Эта версия должна выйти, скорее всего, в следующем месяце либо в ближайшие два месяца. Э, непосредственно переходим к терминалам. Э, новых терминалов пока еще нету. Поговорим в основном про аксессуары. Э, про беспроводное решение передачи контента продал P20. Э, в новой версии там как раз-таки появился функционал улучшила функционал коллаборейшн. То есть как раз на операционной системе Windows появилась возможность во время конференции сделать, нажать кнопку аннотации в приложении и рисовать поверх экрана, выделять какие-то сообщения. Также можно будет сохранить, выделиться тем сохраненным файлом. Дмитрий задает вопрос, переходить с YMS 2.3 на 2.4 уже можно? Да, уже можно переходить. И данный переход не требует обновления, ну, переустанавливать YMS. Вы спокойно прошиваетесь, ничего у вас из настроек теряться не будет. То есть все переходы между YMS и второй версии они плавно не требуют каких-то дополнительных действий. Планшет CTP20, панель управления. Там также улучшилась работа коллаборейшена. То есть теперь мы можем создавать, делать скриншоты при подключении к терминалу. В ходе конференции можем нажать скриншот, и он у нас сохранится на подключенную USB-флешку к терминалу. Мы можем настраивать разрешение на экранах телевизора. Если у нас к терминалу подключено два монету, два экрана, мы можем через панель управления выставить разрешение, используемое на этих экранах. И во время конференции при помощи пульта мы можем задать, чтобы включилась тот-то пресет либо этот пресет, чтобы камера наводилась на заведомо настроенные положения. По поводу видеотелефона очень часто сталкиваемся с вопросами про него. Хотел как раз таки акцентировать на это внимание. На данный момент у нас доступно три версии одного и того же телефона. Телефон называется VP59. Телефон, в названии которого нет ничего, кроме VP59. Это аудио ой, это видеотелефон. Это, можно сказать, старший брат телефона Т-58. Нет, я про видеотелефон. 58-й. Т-58В. Там сейчас А, по-моему, называется. А, то есть этот телефон предназначен для работы с телефонными станциями. У него есть функционал БЛФ, удержания, переадресации вызовов. То есть полноценный видеотелефон. Так. Путем перепрошивки можно его перевести в режим работы VKS Edition. То есть это терминал уже ВКС, который предназначен для установки в переговорной комнате небольшие. Он уже не имеет функционала BLF, совершение переадресаций, удержания вызовов. То есть он предназначен чисто для работы в переговорных комнатах, там решаются другие задачи. Но зато он умеет передавать и принимать контент, и вводить его на подключенную ЖК-панель. И точно такая, не точно такая же. И этот же телефон есть еще в версии Teams. То есть телефон предназначен для работы с решениями Microsoft Teams именно в этой инфраструктуре. То есть он не может работать с обычными базовыми телефониями. И есть определенные схемы перехода между этими версиями. Они показаны у вас на экране. Зачастую в переходе с одной на другую версию требуется, помимо обновления программного обеспечения, загрузки еще лицензии. Например, с перехода с телефонной версии на ВКС версию нам необходимо сначала обновить программное обеспечение телефона. После обновления на экране мы увидим информацию о необходимости загрузки лицензий. И пока мы лицензию не загрузим, мы не можем приступить к процессу настройки телефона. После загрузки лицензии телефон уже работает в режиме ВКС, и переход с ВКС версии на SIP уже не требует загрузки никаких лицензий. Мы просто обновляем его. Все последующие разы, если, допустим, надо опять с SIP на VKS перейти, то уже лицензии загружать не нужно. Обращаю внимание, что телефон по стоимости отличается телефонной версии VKS. А, одинаковая цена. Вот, который меня поправил. А План развития. Сейчас мы находимся в версии V41. Как сказали нам производитель, в ближайшее время, скорее всего, после выставки ICE Integration System Europe появится версия V42, и мы ожидаем в ней улучшение работы еще в collaboration, то есть какие-то новые функции совместной работы появятся и должен у нас появиться кодек новый, который будет поддерживать 4К разрешение. IMS у нас уже поддерживает 4К, но нет пока терминала, который мог бы поддерживать данное разрешение. Также хотел отметить, что у нас терминал VC200 он поддерживает функционал автофрейминг, то есть он может наводиться на человека Он определяет лицо его и на него наводится автоматически. По поводу установки Geolink Meeting сервера. Здесь указаны общие требования, какие рекомендованные версии процессора и памяти, как рассчитывать. Но у нас есть непосредственные таблички, они будут чуть позже, так получается. Есть у Ялинка такая, такой сервис встроенный, называется Media Bypass. О нем мы никогда практически не рассказывали, но в последних презентациях Ялинк начал о нем говорить этот сервис предназначен для того, чтобы экономить нагрузку ярлинг e Митинг сервера при подключении на него сторонних устройств. То есть бывают такие случаи, когда мы в конференцию приглашаем стороннее устройство и у YMS нагрузка гораздо больше на стороннее устройство происходит, нежели мы, если мы регистрируем на него терминал Ялинка. E чтобы экономить внутренние ресурсы у Ялинка есть вот это вот сервис. Его нужно просто включить в разделе сервисов и настроить его в двух других сервисов, которые один из них отвечает за регистрацию сторонних устройств, называется third party регистр сервис и IP call сервис. Third party регистр сервис отвечает за регистрацию непосредственно самих устройств, а IP call сервис отвечает за вызов этих устройств по IP-адресу. Расчет емкости. Перед вами формула расчета емкости. гость спрашивает, за счет чего происходит снижение нагрузки? Она действительно значительная. И почему тогда эта функция работает не по умолчанию? К сожалению, производитель так не смог рассказать, по какой принцип работы данного сервиса, поэтому, к сожалению, на данный вопрос я вам не смогу ответить. Почему тогда эта функция работает не по умолчанию? Потому что эта функция может повлиять на работу с, непосредственно с устройством видимо используется какой-то алгоритм э при включении которого э соединение может не устанавливаться то есть сервер и оконечное устройство могут не договориться о работе поэтому данный сервис не включен по умолчанию э и его нужно использовать э предварительно протестировав то есть сначала Настраивайте сервер без этой функции. Если у вас много сторонних устройств, то включаете данный сервер и нужно проверить, работает ли схема включения с медиа байпассом. Для того чтобы посчитать емкость сервера, если, допустим, у вас уже есть готовая платформа для установки WMS, и вам нужно узнать, сколько у вас данная платформа потянет участников WMS. Вам надо посчитать количество ядер. Если это виртуальная платформа, то виртуальный. Если физический сервер, то, так скажем, фактическое количество ядер. Умножить на частоту. И есть... Uh, не показатели, а... из головы вылетело. Представитель слышал. Mm, да, uh, uh -huh. на 0,6. Uh, ну, коэффициент, нет, ну, нет. ну да, да, спасибо, Павел, коэффициент, можно так его назвать, на коэффициент. В принципе, все по умолчанию вызовы в IMS считаются из разрешения Full HD, ой, Full HD, HD, 720p. Чтобы посчитать, сколько потянет Full HD, надо просто итоговое значение в HD разделить на 2. Хочу обратить ваше внимание, что для IMS а критично, где он устанавливается. Это будет либо виртуальная платформа, ну, неважно, VMware, Hyper-V, либо какая-то другая виртуальная платформа, что требуемая мощность отличается в два раза по сравнению между виртуальной платформой и физическим сервером. То есть на физическом сервере VMS будет требовать меньше ресурсов под ту же емкость, нежели для виртуальной платформы. Но это мы считаем только, так скажем, мощность. Есть же также еще требования к памяти. Вот пример. Рекомендации к виртуальной платформе, которые вы можете найти в инструкции по установке YMS и в инструкции администратора. То есть, вот указаны в табличке процессоры, которые я у себя успел протестировать. И справа представлен расчет. То есть он считается в HD, а Full HD делится пополам. И обращаю ваше внимание, что. Для работы в IMS требуется достаточно большое количество оперативной памяти RAM. То есть э, мы рекомендуем использовать там, от 24, даже если у вас 10 участников конференции будет. Для самой работы в IMS э, есть порядка, наверное, каких э, в каких-то случаях там, чуть ли не до э, 10 гигабайт. Вижу вопрос, будет ли разослана эта презентация по окончанию вебинара. Да, эта презентация будет разослана, если вы регистрировались на вебинаре и указана ваша электронная почта, то да. Также вы можете скачать ее сейчас из раздела «Документы». Хочу обратить ваше внимание, что при расчете указано основное видео изображение участника, то есть его лицо, грубо говоря, контент. В формате Full HD 5 FPS, если демонстрируется презентация, то 5 FPS обычно хватает, если мы слайды быстро не пролистываем. То есть это участник, который передает или принимает контент. Принимать и передавать одновременно контент участник не может. В конференции всего только один участник, который транслирует контент. Вот. И рекомендация к аппаратному серверу. В принципе, логика такая же, но количество ядер другое. Хочу обратить ваше внимание под то, как E-Link рекомендует использовать оперативную память. В каких-то случаях это 8 плашки по 8 гигабайт их количество 4-8, то, например, если используются у вас э, процессоры серии Xeon, то уже там плашки по... Э, их не 4 штуки, а 6 либо 12. Андрей задает вопрос. Про контент непонятно. С вашего сайта информация, максимальное количество одновременных потоков для терминала таких-то четыре 4. Андрей, вы можете на терминал посылать, подключить, во-первых, до 8 WP20, и 4 из этих 8 могут передавать одновременно из, из, поток, 4 потока на терминал. Но в эти потоки подаете на терминал, а терминал, в свою очередь, в сторону VMS. посылает все равно всего, только одно изображение видео и одно изображение контент. Он формирует из этих четырех изображений от WP20 в одно итоговое изображение и в виде потока его посылает в сторону YMS. Вы не можете, например, в YMS сделать так, чтобы у вас было два терминала, которые передают контент. Только один из участников может передавать контент. Если кто-то другой, второй, например, участник, посылает контент, то первый прекращает передачу и передает только второй надеюсь я ответил на ваш вопрос потребление ресурсов здесь в левой столбце в левом столбце указаны лицензии которые у нас есть сейчас лицензии есть на совершение конкурентных вызовов ну то есть это непосредственно проведение самих конференций. Там активные участники, кто передает видео и контент с голосом. Есть лицензия бродкастинг. Эта лицензия отвечает за пассивных участников, которые только принимают видео и аудио, но передавать не могут. Также есть лицензии на запись конференции. Ваймас у нас умеет записывать проводимые видеоконференц-связи на внутреннюю память. Также есть лицензии, так называемые VOD. Вот. Это когда мы уже записали конференцию, у нас файл лежит внутри VMS, и мы его можем по ссылке послать кому-нибудь, ну кому требуется, кому-то сотруднику компании, который отсутствовал, либо ему нужна эта запись, там какой-то вопрос поднимался, который ему необходимо ну, повторно проработать. Мы ему можем отдать ссылку, и он по этой ссылке может просмотреть и скачать записанный файл, и, соответственно, краски вот эту вот лицензию вот и отвечает за просмотр записанного видео на VMS. Также VMS у нас умеет создавать, имеет встроенный стриминговый сервер, когда мы текущую конференцию можем отправить ссылку на просмотр ее, и человек в браузере вставляет ссылку на просмотр и просматривает ход текущей конференции, то есть, опять же, без обратной связи, именно только на просмотр конференции. И... Хотел отметить, что у нас в функционал Concrete Calls входят звонки в Sky Business, то есть Sky бизнес Business отдельно не лицензируется, но шлюз в Teams, он требует отдельной лицензии. То есть он Пока, к сожалению, у нас, по-моему, цены нет на него, да? насколько я знаю. А, ну, у нас на сайте все лицензии они описаны, там и цены. В принципе, они остались те же самыми ну, а, нас так, по новым лицензиям, да, пока информации нету. Ну, здесь то есть, понятно, да. наверное, да, то есть ситуация в Китае такая сложная, то есть это пока откладывается на момент. Вот. и, шлют... и Только будет информация, сразу объявлена на нашем сайте. И есть, сейчас, насколько я знаю, у нас получается есть лицензии на конкурентные вызовы, на бродкастинг, на запись, на ввод э, лицензии. И все получается. То есть на стриминг, Teams и RTSP-шлюс у нас пока Очень еще нет, нет <св> к сожалению. Но их можно потестировать. Если вы а, тестируете, либо у вас клиент тестирует, а, эти лицензии доступны. То есть для покупки пока еще цен нету, но на тест их получить можно и проверить. А Третий столбец очень интересный, это в сравнении, сколько данной лицензии, данный сервис занимает по сравнению с одним, HD, одним HD вызовом, так называемый один CCL. То есть это такое как бы эталонное значение. То есть участник Full HD занимает ресурсов как два HD участника. Активация сервера бродкастинг, то есть включая сам сервер, мы занимаем автоматически два конкурентных порта, два CCL, как лицензии, да, да. э, порта. Также каждый пассивный участник по емкости занимает всего 0,2%, ну да, можно сказать, 20% от одного HD вызова. То есть пять участников броудкастинга э, займут HD, так скажем, по, ем, по мощности займут один конкурентный вызов в разрешении HD. И данный участник будет занимать уже один бронкастинг-порт. Запись конференции в формате HD занимает два по помощности, два HD вызова, два участника 720 в формате 720p и занимает рекординг-порт. Ну, уже как бы свою лицензию. Просмотр записанного видео очень маленькое там значение по нагрузке, поэтому оно здесь не указывается. И один, одно просматриваемое видео занимает один вот порт Насколько я помню, оно дается дополнительно в нагрузку к серверу записи, в количестве 500 штук. Да, насколько есть, я помню. recording входит 500 портов. Просмотра. Вот, да. А, стриминговый сервер, а, то есть его активация, также как в сервере Broadcasting, занимает два а, CCL-порта, а, или он еще по-другому называется видеопорт. А, один поток а, занимает, а, если мы транслируем, например, это на сервисы YouTube, то это занимает еще одно конкурентное соединение. Если у нас пользователь просматривает а, встроенный стриминг, ну, по ссылке подключается, то он занимает а, именно лайф-порт, лайф-лицензию. А, Teams. Если мы, а, так скажем, делаем соединение между YMS и Teams, по нагрузке пока еще неизвестно, сколько это будет, а, так скажем, в сравнении с HD-вызовом занимать, а, но он не требует там... Еще два две лицензии CCL. То есть он просто занимает Teams порты. Ну, а в использовании RTSP, то есть при совершении вызова RTSP, ну, при получении потока RTSP, то есть мы занимаем два по мощности 2 HD вызова, и он занимается как конкурентная лицензия, так и RTSP лицензия. Надеюсь, мы, надеюсь, доходчиво объясним. Если есть вопросы, то э, задавайте их. Игорь спрашивает, ВМС 2.4 доступно для скачивания. Да, доступно. Вы пишете обращение к нам в компанию о том, что вы хотите протестировать или, например, обновить вашу версию ВМС до версии 2.4. И мы вам ее предоставляем. В общем, доступе данную версию по не найти, только через нас. Есть требования к сети. Ну, полоса пропускания мы рассматриваем такой так скажем самый распространенный видеокодек это 264 high profile то есть для э, его работы например full hd 60 fps на подачу видео э, требуется 4 мегабита в секунду полоса пропускания если мы говорим о разрешении 4к то, если мне память не изменяет, там будет заниматься порядка 12 мегабит в секунду на одного участника. Эта табличка поможет при расчете нагрузки сети, если мы собираем конференцию. То есть, допустим, у нас будет 10 пользователей, которые работают по Full HD 30 кадров и производят видео и контент. Одного участника нам требуется 3-4 мегабита в секунду. Соответственно, 10 участников у нас будет, там, займется полоса на 3-4 мегабита в секунду. Ну, я думаю, здесь все очевидно и просто. Задержка в конференции достаточно важный параметр. Желательно, чтобы задержек не было. Но, как показывает практика, можно нормально и комфортно общаться с задержками до 20 миллисекунд. Далее могут возникать проблемы, провалы, потери пакетов, и уже это будет заметно на ходе конференции. В принципе, на этом наша вебинар заканчивается. Рассказали практически все все, что хотели. Если, коллеги, у вас есть вопросы, то, пожалуйста, задавайте их. Мы подождем вас до, до часа, ну, в зависимости от э, активности участников. Да. Так, спасибо. Если у вас просто есть вопросы по терминалам, например, либо по самому елинг серверу, то также можете задавать их. Гость спрашивает, в IMS не планируется функционал глобальной адресной книги для сторонних кодков? Насколько я знаю, Яринг пытался сделать данную функцию с терминалами Polycom, но там все это все равно делалось через Active Directory, грубо говоря. Я думаю, что в ближайшее время это точно не появится, потому что у всех производителей а, своя логика работы глобальной адресной книги. Я думаю, вы, данную задачу можно решить через Active Directory, потому что практически все устройства, как телефоны, так и а, аппаратные терминалы, зачастую поддерживают а, получение информации из Active Directory. Есть практические внедрения в ВМС в России. Спрашивает. Да, конечно, мы сами у себя в офисе, в офисе пользуемся Вамс, и у нас есть ну, там проектов, то есть ну, большое количество, которые уже реализованы. Вамс на рынке уже в России года 4, наверное, уже в общей, в общей сложности. вот Еще вопрос задаю. Павел задает. Почему вы не используете ВМС для вебинаров? Было бы наглядно. У вебинара, так скажем, у ВМС есть режим конференции, который называется «обучение». В нем вы можете сделать следующее. Вы можете туда пригласить как активных участников, ну, в данном случае это мы с Артуром, это мы активные участники, и слушатели. В качестве слушателей выступаете вы. Во время такой конференции в режиме обучения пользователи, которые подключаются через браузер, ну, например, Chrome, и через приложение VC Desktop, это программный клиент, устанавливаемый на компьютер, могут общаться в чате. То есть они могут, у них там доступен функционал чата на терминале аппаратном чат не отображается, вот модератор конференции может ну, управлять правами тех или иных участников, вот, но также в IMS нету таких функций как доска, опрос, мы не можем выложить файл для документов, ну в раздел «Документы», чтобы вы могли скачать эту презентацию. Поэтому мы не используем пока еще ВМС как площадку для вебинаров, потому что все-таки вебинары требуют немножко другого функционала, которого пока еще в YMS нет. Поэтому мы это называем функционал обучения, а не вебинар. Так, посмотрю еще, какие есть вопросы. Игорь спрашивает назначение сервиса АИ. АИ – это, так скажем, называемый функционал распознавания лиц. Это когда… Это искусственный интеллект. Ну, переводится как Примерно, искусственный интеллект, интеллект. Да. А, По факту это распознавание лиц, когда мы на сервер загружаем фотографии людей, и во время, во время конференции у нас будет появляться плашка, такая именная табличка, кто это сидит. Например, в терминале Яринка висит 200-го, тоже называет, там есть функционал АИ, типа искусственного интеллекта, но под ним они подразумевают автофрейминг, когда мы заходим в маленькую переговорную комнату, и терминал определяет человека и начинает наводиться на него. Хоть у нее камера и не подозренная, но все равно можно по объективу перемещаться. Павел спрашивает, из Active Directory он умеет подтягивать фотографии для распознавания и сравнения? Нет, из Active Directory он только вытаскивает абонентов, ну, грубо говоря, с логином и паролем. А фотографии загружаются вручную, есть, нажимаете кнопку добавить и э, туда загружаете фотографию и присваиваете, ну, грубо говоря, имя сотрудника. Да. По-моему, на одного человека можно загрузить до пяти фотографий. Игорь спрашивает, спасибо, производительность, производитель планирует снижение нагрузки на физический сервер или требование к нему одновременно с ростом функционала? Снижение нагрузки на сервер. У нас нет пока такой информации. Боюсь, что из-за из того, что функционал будет постоянно добавляться, то есть производитель раз в квартал обычно выпускает э, какие-то новые версии программного обеспечения с добавлением нового функционала. Поэтому боюсь, что, скорее всего, либо будет только расти нагрузка э, на сервис, ну, это, скажем, рекомендации, они будут только увеличиваться э, своих требований, так сказать. Вот. Либо на каком-то моменте остановится, Либо все-таки производитель выпустит такие требования, что если вы там весь функционал не будет использовать, то есть, например, только будете использовать сервис лицензии конкурентского License, то у вас будут такие вот требования. Если вы будете все использовать, то у вас будут другие требования. Пока, к сожалению, ну, нет информации по данному вопросу. Андрей спрашивает, скажите, ваши кодеки поддерживают работу Zoom? А, но, Zoom, но при этом есть отдельная линейка терминалов Zoom. В чем разница? А, да, у нас есть а, сейчас на данный момент три линейки аппаратных терминалов. А, первая линейка основная – это терминалы, которые работают с СиПом и H323. А, вторая линейка – это линейка Sky Business и Teams. И третья линейка — это терминалы для Zoom. А, причем по умолчанию они друг к другу не пересекаются. То есть cph 323 не может работать с решениями Skype for Business и Teams. А, но в, в, в обычных терминалах Яринка, а, в веб-интерфейсе, вы можете найти такой момент, как называется, учетная запись Zoom. Чтобы она работала, вы должны а, в... В решении Zoom непосредственно на сервере включить, во-первых, купить подписку, чтобы Zoom научился работать с SIP H323. То есть все равно терминал будет регистрироваться и звонить в решении Zoom по H323. В специальной линейке терминалов под Zoom данную лицензию на стороне Zoom вам покупать не понадобится, то есть вы просто там, скажем, сэкономите свои деньги. И насколько я знаю, э, в сравнении, там, скажем, флагманов, то в Zoom по-моему дешевле, нежели аналогичное решение для основных терминалов, для базовых терминалов. Сам сервис, конечно? Да? Не, не, не, не сам сервис. Я имею в виду сам аппаратный терминал, например, там для Аппарат больших. Если дешевле. сравнить. Э, Терминалы для больших переговорных комнат, обычных SIP H323 и Zoom, Zoom будет дешевле. Вот. А чтобы обычный терминал базовый мог звонить Zoom, вам нужно купить э, специальную Сип лицензию. — Да, sip Он, по-моему, стоит 50 баксов в месяц, что ли. Можно у них прям в, тариф, в тарифах, если зайти на их сайте, там можно посмотреть. А эта учетка в терминалах Яринга, в основном, в базовых просто позволяет это делать более удобно. Чтобы не по IP-адресу звонить, а по, по ID. Да. В принципе, у меня, по-моему, есть это презент... не презентация. Сейчас посмотрю. Может, даже смогу вам ее показать сейчас. Боюсь, не смогу показать. Если вам надо пример того, как базовый терминал может работать с Zoom, напишите нам. А, кстати, я обещал контакты свои и Артуру прислать, по которым вы можете обращаться. Вот по этим двум адресам вы можете к нам обращаться. По техническим вопросам ко мне, по коммерческим Артуру. Ну, в принципе, если. И ко мне обратитесь, просто переадресую. Коллеги, вижу, что вопросов нету уже достаточно длительное время, поэтому мы завершаем вебинар. Если у вас появятся вопросы, то обращайтесь по указанным электронным почтам. Спасибо вам за уделенное нам время. So